А так выглядит мечеть, если я ничего не перепутала, гордость мусульман вечером. Она тоже светится, как сердце матери, и тоже меняет цвета. Ну цветов говорят, она меняет больше. Все я, наверное, не буду ждать. Вот у нас проснула, на желтый начала менять. Подсветка, конечно, убойная. Вообще убойно весь город светится. Очень много огоньков. Очень. И каждая мечеть меняет свет по-своему. И мечети очень много. И каждая мечеть, она вот своеобразная. Вот здесь мы внутри еще не были. Мы пойдем завтра утром смотреть. Поснимаю. Сейчас подожду еще. Может быть, она еще раз поменяет. Если сильно долго будет. Не будет ждать. там тоже что-то светится. И тут огоньки. Это отель наш. Шали Сити называется. Отель Шали Сити. Там тоже часы есть. Ну нет, не поменяла пока. Ладно.